Да, секундочку. Сейчас у меня Блядь, тут это Настроечки Да я не знаю, братан. День Котейка. День. Да, День. похоже. Петр полковник, открыть дверь. Ну давай рискнем. Я не думаю, что это лучшая идея, конечно. Готов Добрый вечер. Получить повестку. О, На, получай. <свят> Нормальная повестка. Ну рот, погнали нахуй! Ебаный! <свят> Да. Он там свидетель стоит. Мебов тут, конечно, много. Не застревайте, пацаны, да. в стиралках. Да. Ладно. Надо, надо, надо как-то выбираться. Надо, надо, надо как-то выбираться. Я, я, я могу тебе посоветовать, конечно, как тот пацан сбежать да, от, что от подвески. Да? Сейчас мы сделаем. Нам да, нужны ножки. Че, что? что, типичное? Я Почему биту нельзя взять? Опа Ладно О, Дигагэ Кого-то сало воруют Ну чисто Чисто жизнь в России Не важно кто напротив Важно кто насрал Да Сильная цитата Рубль Рубль Рубль Рубль Упал. Так, мне за это могут бан влепить, так что я, наверное, бы... Окей. Вот это, конечно, гейская подушка. Одобряю. Так ты траву будешь красить. Твоя мать. Итак, я предлагаю найти все книги, но я их не вижу. Это что за иноты в банка? Ключ там, где волк. Ключ там, где волк. Ага, где у нас волки? Волки у нас здесь. Опа, взял ключ, стал геем. Получил ачивку, перестал быть гейм. Ха! Что я сделал? Ну, конечно, ключ нашел, естественно. Итак, я нашел ножницы. Хорошо. Где у нормального пацика хранится лом? Я у себя в штанах ношу обычно лом. Он такой тяжелый, сильный, можно ломать пицца. Все можно ломать. Хорошо, давай попробуем снизу 70. Хорошо, уже получен. Повезло, повезло. Да, это тот самый приз. А ты надеялся на что-то другое? Yeah. Получай, что дают. Три ачивки, вот это сильно. Ладно, давай его. Открываем двери, в общем. Я не знаю. Ай. Повелся это... на запись, лошара. <laughs> ну, Надо я просто... Сразу экспеди... Зачем смотришь наверх? <звук> ну все, пещерный человек. Унижен танцем и отправлен в казарму. Что? Больно не будет. Да я понял, что больно не будет. Поначалу. Потом как траву начнешь красить, поймешь, какой дерьмо ты попал. Абибас. Да, это наша фирма. Российская. Закрыть. Это открыть. О, IQ 9990. Ну да, это про меня, соответственно. Что, диплом безработного? Да, надо прятать такой хрень. Опа! Здравствуйте, подозрительная дверь. Да, да, да, мне тоже так кажется. Служи не тоже. Не служил мне мужик. Такие страшные, провокационные речи. Хочешь прокатиться? Даже ну все. закрывать дверь передо мной. Вот и все. А что он ее открыть не может, что ли? Ладно. Глава 2. Да, да, да. Вот и я. Собираем смерть девяточку. Выпить банку и получить ход для Space. Ага. Я понял. Shift бег. Ой, хорошо. Походу он дверь сломал. Дверь сломал. Воу, воу, воу, воу, воу, Что? О, о о полегче, полегче, братанчик, полегче, братанчик Опа Братан, братан, Казарма братан Тихо-тихо, не-не-не-не-не-не-не-не Казарме будешь жить сам Мне и тут неплохо, спасибо Ры. С камель маме тут ничего нет Вот это, вот это, вот это печально Опа вот, Ай попался. Ну капец Не дали нокаут Это сильно о, жесть какая. Начинающий алкоголик, да, это я. оп оп оп оп оп оп оп Сел, встал и в казарму побежал. Не-не-не, спасибо. Сел, встал, это по вашей части. Я таким не занимаюсь анальными вот этими вашими делами. Пива, что ли, не хватает в организме? Куда Это да. Тут я не поспорю. Конфетку хочешь, сынок? Ебать, как в детстве. Это смешно, ладно. Опа, опа, товарищ, товарищ, не надо, не надо меня вообще лапать, я не, нет, И я не натурал. Если натурал, возьми. Поехали, не, не, не, если натурал, пико мне быстро дал. Вот эта тема, а не ваши билеты взял. давай как-нибудь побыстрее. За мной дядька зеленый идет, а вы так медленно. Все, все, дядька, до свидания. Я как бы Опа! Ничему не учить вас, зеленых ребят. Думал скрыться от меня. Я везде сущий. Бля! Ничто не поможет тебе убежать! Вот это подстава. Ага. не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не братан. Вот это конь... Ой, вот это подстава. Вот аж... <смех> нет, приколдес, да? Придется взять эту бумажку. Ладно, <смех> так... и быть. Ладно, мне сама вселенная помогает. Или... Или нет? Ну все, мне кажется... Кобздец. Конечно, конец. Меня искал. Нашел. Опа. Ай. Ух, это был сон, слава яйца. Блять, это был сон. Запускаем компуктор. Кто-то опять стучит. Ёпта. Конец. Не пойманный. Это да, это я три раза не поймался Строй, блядь. Ой, ты какой видео закончилось но ты можешь посмотреть и мой плейлист попробуем давай удачи